Психологу ходить стыдно? Тут я больше всего люблю хорошие аналогии. А к стоматологу ходить стыдно? Нет. Стыдно ходить с дырявыми зубами. Стыдно страдать от боли и лезть на стены по ночам. Стыдно закидываться обезболивающими и гробить свой организм. А к психологу ходить не стыдно. Стыдно быть несчастным. Стыдно винить во всем обстоятельства и не брать на себя ответственности. Стыдно закидываться антидепрессантами перед сном. Не имеет для этого медицинских показаний? А к психологу ходить полезно. Если у вас есть интересные вопросы по психологии, задавайте их нам в комментариях. Подписывайтесь на наш канал и будьте счастливы!